Приветствую вас друзья на канале индекс Rate, анализ рынка на сегодня 4 июля 2022 года Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, разберем главную криптовалюту, посмотрим на индексные показатели А также посмотрим на некоторый новостной фон Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, оставить лайки, поддержать канал, оставить комментарии И обязательно нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Ну а мы с вами давайте начнем Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности он показывает нам отметочку 14, рынок находится в зоне экстремального страха. Тепловая карта криптовалют показывает нам отскок по рынку и индикаторы по главной криптовалюте показывают нам зону продаж. Давайте посмотрим также на соотношение коротких длинных позиций и на ликвидацию. По ликвидации у нас 28, почти 29 тысяч трейдеров было ликвидировано за последние сутки на общую сумму 90 миллионов долларов. Что касается коротких длинных позиций, то за последние 24 часа у нас доминируют сейчас лонговые позиции 51,23%. И индикатор альт-сезона показывает отметочку 24, чуть снизились в сторону биткоин-сезона. Давайте посмотрим на доминацию. Она по-прежнему продолжает нисходящую динамику. Третья свеча по секвенталу тянемся на уровень глобального FIBA 4288. И обратите внимание, что у нас показывает Cypher B. Стохастический RSI толкается сверху вниз и зеленый денежный поток намекает на уход в красную зону. Я по-прежнему считаю, что при медвежьем цикле уход доминации в красную зону и продолжающееся снижение у нас ничего хорошего для альткоинов не сулит. Альты будут, скажем так, двигаться гораздо динамичнее, причем не в бычью сторону. Также обратите внимание, что у нас сегодня по индексу доллара. Сразу же посмотрим на него. Он у нас находится на отметочке 105 почти. Попытались потянуться в зону 106. Как я и предполагал, максимальное значение достигали примерно на отметке 105.68. До 106 еще не дошли. Но зеленый денежный поток продолжает развиваться и волна моментума уже у нас находится в зоне перегретости. Поэтому у нас есть вариант, что мы немножко сдвинемся в нижнее значение. Если сейчас не сможем прорваться через отметку 105.30. Соответственно, если мы пойдем вниз, то по биткоину у нас можно ожидать небольшой прирост. Все будет зависеть от того, как откроются у нас бенчмарки. Сегодня 4 июля, День независимости, американские рынки у нас закрыты, поэтому будем ждать завтра 16.30 по московскому времени и посмотрим, что у нас покажет премаркет. Также хочу обратить внимание на некоторый новостной фонд сегодня, очень интересно, Джим Крамер. Считает, что ФРС одержала выдающуюся победу над криптовалютами. Такой информационный фон, он и должен появляться, мы уже с вами об этом говорили, который будет говорить о том, что криптовалюта проиграла, ФРС одержал победу. Мы все свалимся куда-то в тартарары, тем лучше. Это будет означать, что мы очень близко находимся от потенциального дна рынка. Также у нас аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды, вы знаете, что не так давно у нас был анонсирован медвежий ETF, и сейчас, конечно же, на фоне того, что его как раз-таки качают, загоняется огромное количество, можно сказать, планктона китами, загоняется в медвежьи ну и, соответственно, нетрудно догадаться, что вряд ли кто из китов даст Планктону хорошо заработать. Это тоже один из звоночков того, что мы где-то уже недалеко от зоны капитуляции в глобальном масштабе. Также стоит обратить внимание, последние новости, мы тоже об этом говорили, что сейчас крупные игроки откупают все те небольшие различные криптовалютные структуры, которые не справились в последнем Медвежим циклом, вот с тем, который сейчас идет с падением и соответственно их откупают. Binance не осталась в стороне, сейчас более чем 50 компаний ведут переговоры с главой этой структуры о том, чтобы она им каким-то образом помогла, либо откупила их возможное потенциальное банкротство или ликвидацию а также хотел обратить внимание что сейчас у нас и один из известнейших аналитиков те кто не смотрел фильм игра на понижение рекомендую обязательно посмотреть этот фильм а он основан на реальных событиях и как раз таки рассказывает об известном трейдере майкле бьюри и вот сейчас этот аналитик который предсказал в свое время в 2007 году ипотечный кризис и поставил на шорт достаточно серьезный Средства фонда, которым он управлял На чем и заработал Собственно говоря, сейчас он предсказывает То мы находимся где-то в половине Медвежьего цикла биткоина И возможно падение все еще будет продолжаться Но опять-таки давайте сразу Графику на биткоин И еще раз подтвердим Наверное то, что смотрели в последнем обзоре Ничего по сути не меняется Риски сохраняются все Те же самые У биткоина может быть просадка ниже И она может быть в район в зону 15 тысяч я скажу так это где-то от 16 с половиной до 14 примерно так вот в эту зону биткоин сходить все еще может однако посмотрите на дневной таймфрейм сейчас у нас отрисована большая якорная волна отрисована триггерная волна да середина примерно где-то на глаз, если посмотреть, красного денежного потока. Аросай Стахастик все еще двигается вниз, но цена, средневзвешенная объемом VWAP, желтая волна индикатора Cypher B находится внизу и толкается снизу вверх, пересекая средние значения. Это говорит о том, что мы можем попытаться потолкаться. Сейчас, как и положено, неопределенность на рынке. Мы видим, что отрисовывается Доджи, но при этом она зеленая, хотя Секвентал рисует ее медвежьей, потому что, естественно, нет еще разворота, даже локального. Поэтому э, говорить о том, что у нас не будет в ближайшее время отскока, я бы не стал. Он вполне себе может быть. А, что касается глобального масштаба, то мы тоже с вами уже неоднократно смотрели. Зеленая точка на сайфере. У нас закончилось формирование якорной волны. На индикаторе Cypher B мы видим, что гребень волны завернулся, отрисовали зеленую точку, RSAIS а на касте глубочайшей перепроданности. И секвентал отрисовал девяточку еще три недели назад. И мы сейчас фактически двигаемся в инерционном таком движении вниз и сейчас консолидируемся на пунктирной паутине в районе 18,5, откуда вероятнее всего можем отталкиваться. То есть зона 17618,5 все еще сохраняется, как такой некой зоной, откуда можем оттолкнуться. При этом я не исключаю что в глобальном масштабе этот отскок может быть не сильным сопротивлением у нас будет выступать зона 25 с половиной 26 с половиной здесь в районе 25 с половиной оранжевый мувинг это 50-дневная экспоненциальная средне скользящие здесь же пунктирная паутина тоже на 25 вот глобальным сопротивлением я бы взял наверное, ближайшее вот такое динамичное вот где-то здесь но конечно же необходимо еще пройти обратите внимание тут практически у каждой кривой и may ribbon сеточки на индикаторе Cypher и есть пунктирная паутины и вот все они будут выступать в качестве сопротивления то есть локальным ближайшим это конечно 20 120 200 дальше у нас идет уровень 21 200 дальше идет 22 600 дальше идет 23 800 и дальше уже зона 25 25000 вот так сейчас выглядит а, главная криптовалюта пока боковая динамика мы видим что она пока что развивается и вполне себе может развиться и дальше а, и можем двигаться вот в такой вот в таком вот ключе поиски какого-то триггера для того чтобы двинуться либо вниз либо вверх пока ужесточение денежной кредитной политики не сулит ничего хорошего рынком в целом но чем больше будет появляться фат информации о том что мы либо падаем либо еще в два раза либо еще в пять раз неважно насколько но то что мы находимся глобально в зоне капитуляции по всем фундаментальным техническим показателям это факт сколько она продлится какой период времени предсказать достаточно трудно мы помним с вами что медвежий цикл может длиться и два года поэтому исключать это тоже нельзя если мы говорим если говорим о ходлерах позиций, то киты сейчас, конечно же, откупают рынок. И причем это явно видно. Слабые руки отдали свои активы, я имею в виду биткоин, а сильные руки сейчас откупают. На младших часах, давайте посмотрим 6 часовик. он выглядит гораздо интересней. Шестичасовой индикатор волчьей стаи пересекает снизу вверх значение, уходит в зеленую зону. Есть попытка прорваться через сетку супергупи, глобальная сеть. Конечно, будет сложно, но попытка такая сейчас происходит. И обратите внимание, самым прям локальным сопротивлением сейчас выступает 2200, 20 как я уже сказал. И туда мы сейчас тянемся. Давайте посмотрим, что у нас происходит еще по другому набору индикаторов. Хочу посмотреть и его, если намек на вход в позицию на 6 часах. Пока такого намека нету, но у нас есть небольшой намек о том, что мы завершили нисходящую динамику и пытаемся порасти по секвенталу. Но другие индикаторы пока точку входа не показывают. Но на 6 часах есть намек выхода из красной зоны в зеленую. Если это произойдет и волна моментума продолжит движение при том, что цена невзвешенный объем 6 часовая уже находится в зоне перегретости то мы можем еще потолкаться и попытка двинуться куда-то в 21 с половиной 21 300 у нас может сейчас произойти давайте еще более младшие часы сейчас посмотрим Двухчасовой таймфрейм нам говорит о том, что идет продолжение движения по секвенталу, идет продолжение по VMC Cypher-A, он намекнул нам на то, что синим треугольником, на то, что может быть сейчас коррекционное снижение, но при этом обратите внимание, индикатор Range нам рисует покупку. То есть, по мнению этого индикатора, очень интересный индикатор, есть в описании к этому видео, можете посмотреть его составные части, он нам рисует сейчас точку входа. Поэтому я по-прежнему сохраняю тот вариант, что если динамика будет развиваться и рынки завтрак к 16.30 более или менее нормально откроются, без негатива, то попытка вырваться в 21.500, 21.300, вот в эту вот зону у нас вполне себе, вероятно, может состояться. Если же нет, мы уйдем опять к зоне поддержки. Локальная поддержка выступает сейчас совсем локальный на двух часах у нас есть 18.800. Ну а дальше, как я уже сказал, это 18.200. Это уже уровень пунктирной паутины. Вот на этом, наверное, все. Сегодня такой короткий апдейт без альтов. Посмотрим завтра. Из тех криптовалют, которые наиболее популярны сейчас на рынке, я думаю, что в обзоре завтра или послезавтра, я думаю, что завтра я сделаю обзор по Dash. Так что обязательно оставайтесь на канале, подпишитесь, те кто еще не подписаны, прокомментируйте, поддержите канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке YouTube канала с правой стороны, у нас есть ссылочки на страничку Trading View, там выходят обзоры по главной криптовалюте и по альтам, тоже в видеоформате, и также недавно было анонсировано сообщество ВКонтакте, на всякий случай рекомендую подписаться и туда тоже. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRaid, и до новых встреч!